Сегодня день 432 войны в Украине с Алексеем Арисовичем. Алексей рад тебя видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. что то там подтормаживает. Ну ладно, а у меня просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Вот, обязательно ставьте лайки. Эфир будет чрезвычайно интересный и насыщенный. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Алексея арисовича нашего друга, который тоже. На своем канале проводит трансляции, где вы тоже можете смотреть, помимо трансляции, на канале Фейген Лайф. Так что подписывайтесь там тоже. Ну что, давай, знаешь, с чего начнем? Вот э, в ООН, не знаю, в курсе ты или нет, прошло голосование. Оказалось, ну, голосование и голосование. Вот я вывожу на английском, правда, языке, извините. Вот резолюции тем, кто сильно интересуется, э, э, значит... Голосование, вот мы перевели на, с английского языка. В чем, значит, смысл этого документа? Ну, документ как документ о сотрудничестве. Я его процитирую, значит, одну секунду буквально. О сотрудничестве ООН и Евросоюза, но примечательным здесь является то, что Китай наряду с рядом стран, значит, которые прежде этого не делали, проголосовал за эту резолюцию, в которой Россия названа агрессором. Я вот зачитываю новость. Вопрос сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы приняли с перевесом голосов. Документы о взаимодействии двух международных организаций рассматривали на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 26 апреля. За утверждение резолюции проголосовали 122 государства. 18 вы сдержались, выступили против 5. Беларусь, Северная Корея, Карагу, Сирия и Россия. В документе прямо указали на агрессию России, сначала против Грузии, а затем и против Украины. Цитата прямая. Учитывая беспрецедентные вызовы, стоящие сегодня перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии, прекращение членства России в Совете Европы, требуется укрепление сотрудничества между ООН и Советом Европы. В особенности, чтобы... Оперативно восстановить и поддерживать мир и безопасность, говорится в этом документе. Ну, кому интересно, по ссылке пройдут, сами все почитают, переведут. Сейчас, благо, эта возможность есть. Но вот на твой взгляд, там ведь и Армения, и Казахстан, все проголосовали за эту резолюцию. А ведь понятно, что все знают мнение об ООН, и мое такое же, что это организация филателлистов. Но, тем не менее, именно Китай. Нас интересует именно Китай, который, казалось бы, в контексте того, что происходит, ну государственный визит, там всякие визиты министров обороны в Москву, ну и тем не менее вот такая позиция: сначала звонок, разговор с Зеленским, сейчас голосование за резолюцию, а сказать, что они вот просто так проголосовали и пропустили вот этот пункт про агрессию, ну это смешно. То есть китайцы так поверхностно себя не ведут, даже если они допускают какие-то косяки, то быстро исправляют, как в случае с послом во Франции и Китая, который мы уже эпизод обсуждали. Что ты в этом видишь? Какой в этом есть э, смысл? Или месседж со стороны Пекина в Москву? Или же не Кроме Китая, Бразилия, Армения, Казахстан и Индия. Полный да. пакет союз, союзников, с которыми так все было хорошо, как и нам считалось. Все торговля шла и все такое. Ну, это лишний раз показывает, что соответствующие двусторонние отношения находятся далеко от того, что считают идеалом Китай, Китай Бразилия, Армения, Казахстан и Индии. У всех есть свои поводы. Насколько эти поводы связаны с мнением общего международного сообщества или Запада, связаны без злого. Но думаю, что Индия играет в игру давно, которая является решить уравнение между обеспечить своих полтора миллиарда людей еду и топливом, и всем остальным. И всем остальным. И одновременно она не хочет ссориться с Западом, справедливо видя в нем партнера для балансировки Китая, для своего развития. И, например, тот факт, что она давно согласилась на ограничение в 60 долларов на продажу нефти. Что вообще в Москве? В Москве клялись, в Кремле рассказывали, что это за жуткое предательство. Давно уже обозначила реальную позицию Индии. Отмена саммита российско-индийского на высшем уровне в декабре ежегодного. Значит, соответственно, Бразилия со всеми ее инициативами мирными. <coughs> Риторика, которая резко поменялась после визита в Португалию. И Испанию на более умеренную, Армения понятно почему, Казахстан понятно почему, mm -hmm. личное оскорбление так такая, да, Россия же по-другому не имеет угрозы завоевать Северный Казахстан. Ну и Китай как венец творения в данном случае. Китай остро недоволен Москвой, причем как фактом операции, так войны, так и способами ее ведения бестолковыми. Которые косвенно подставляют и Китай в его антизападной идеологической риторике. Так и ну, просто брутальным нарушением меморандума, например, подписанного в Москве. Синдзяньбинием и Путин. 12-й пункт говорил никакого ядерного оружия. И ровно через 4 дня Путин объявляет, что он поставит ядерное оружие в Беларуси. То есть прямо нарушение российско-китайского меморандума. Так на тебя получите и распишитесь. Mm -hmm. Это лишний раз говорит о том, что всем вот этим людям, которые боятся, что Китай будет поставлять оружие и все остальное. Ну хорошо, вот от позиции мы называем это агрессией, до поставок оружия агрессору. Какая политическая дистанция? Это нереально пройти Поэтому нужно не бояться совершенно. Ну и да, давайте по поаплодируем российской дипломатии, российскому политическому руководству, их, их гениальному стратегическому курсу, если они умудрились люди, вот, эти, вот эти страны, на которые они могли до последнего рассчитывать чтобы превратить в людей голосующих говоря, резолюцию ну не то чтобы антикремлевскую, но ну, можно сказать антикремлевскую. тут же ЮАР добавила сказала вы извините так получилось мы должны будем арестовать Владимира Владимировича если он приедет он всякая информация и, хотя очень противоречивые сведения идут очень противоречивые идут сведения да и мы не да ну, а хотя еще три дня назад там политическая партия правящая заявляла что мы по-моему правящая что мы вот тут -вот, вот еще секунду Конгресс да, значит, и мы не будем выйдем вообще из римского статута, лишь бы не арестовывать дорогого Владимира Владимировича. А теперь же спецгруппа, что же делать при правительстве Создана? Что же делать с Путиным, если все-таки прилетит спецкомитет? как бы, факт очень простой. Коалиция против Путина, рамштайновская даже, она больше, чем коалиция против Гитлера в марте 1945 -го года. Не то, чтобы большинство все решало, но ведь это показательно правильно, некоторым образом но, или, ну, большинство решает не всегда но право бывает такое редко-редко в земной истории но в данном случае это очень показательно я хочу поаплодировать Лаврову мысленно так держаться, когда тебя все ну, его, стра... его на сессии где он был в он это... Страшно, это страшно это Старая школа да то есть он там держал свое лошадь... удлиненное лицо держал просто непоколебимый. молодец не Громыка конечно но школа примерно та же куда ему до громыка он ближе к Вышинскому вот э, тоже был тот еще он был министром, кстати, иностранных дел. Мало кто знает, помимо того, что он был ген прокурора, Александр Иванович был э, еще и в свое время министром иностранных дел. Вот он представительство. Так, э, значит, смотри, вот э, в Брянске, в России... Я для некоторых поясняю, не все знают географию. Подрыв произошел путей. Значит, РЖД рассказывает подробности о взрыве железнодороги в Брянской области. Инцидент произошел в 10:17 17 Москвы. Средство сошел локомотив в семь вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации постараюсь нет, сообщили об РЖД. На место инцидента отправили пожарных в восстановительные поезда. Движение участки. У Нечи рассухо приостановлен, Возможно, задержки, ну, новозыпок, травеля. Кстати, бывал новозыпками. Что хочу сказать? Ну, даже уже не оспаривать. Да, это была диверсия. Они даже возбудили, по-моему, дело. Я боюсь соврать. вот, Я сегодня вернулся только из Берлина, поэтому... Но возбудили по диверсии. И уже говорят, что... Да, тут мне пишутся разные анонимные источники, что это партизан. Ну, правда, неправда, я не знаю, естественно. Вот, кто пишет, в почту приходит. Но сам факт, и мы в связи с этим, хочу, чтобы ты прокомментировал, потому что каждый день что-то горит, каждый день что-то взрывается. И мы устроили опрос на канале «Фегенлайф», могут ли диверсии в РФ на железнодорожных путях помочь Украине в войне. Вот мы так сформулируем вопрос, он, может быть, не очень корректно сформулирован, но почему именно так? Потому что в Беларуси подобное было. В Беларуси, вы знаете, людей сажают, там им грозит серьезное наказание, вот, я всегда в таких случаях, если в России кто-то это делает, я вам советую уматывать немедленно, но тут вы решаете сами. А, значит, если есть возможность, снимайтесь и, так сказать, уходите. А, другое дело, что вот в России тоже, оказывается, такое происходит. Вот у нас из 43 907 голосов поданных, да, сказали, могут диверсии в РФ на железнодорожных путях помочь Украине 94%, нет, сказали 6%. Вот такая Пока статистика. Опрос продолжается. Пожалуйста, голосуйте. Это не безинтересно. Я, кстати, замечу, вот мы проводили а, три дня назад, это, ой, неделю назад, когда у нас был эфир, по, по поводу того, что звонок Си Цзиньпина, вот так был сформулирован вопрос, поможет э, установление там, мира в Украине? Ну, как так вот мы сформулировали. Да, нет. Большая часть ответила нет. А сегодня уже вот голосование с агрессией. Да? Так что в этих справочных наших справочной социологии, которые мы в эфирах с Арестовичем проводим, тоже есть свой, как говорится, смысл. Что ты скажешь по поводу рельсовой войны? Что рельсовая война? там же еще, еще есть ЛЭПовская война. Да, в и об... тоже, да. В Ленинградской области завалилась ЛЭП. Да, линия электропередач, все обесточила там чего-то там и так далее. Ну, можем передать большой привет партизанам Ленинградской народной, Лебрянской народной республики. Спасибо вам, так. братья, за... Маш самозабенный, самоотверженный труд. Ну, вот, безусловно, это факторы, которые будут влиять на нашу победу в положительности. Ты считаешь, будет это влиять? Однозначно, конечно. Что, да то ли еще будет, я мне кажется, почему-то. Что это только начало. Угу. Я, я им самого начала Пар... немедленно прекратить войну, выводить войска. Партизан и много, и они злые. Да уж, да. А там народ... партизаны, партизаны свободного Крыма они что вытворяют? там что злые это, языки, да? злые языки утверждают, и Севастополь атаковали с воздуха сегодня беспилотники, и, и прямо Снова? Вот там... Снова? Там же нефтебаза да, была. Да, и еще в этом самом, как его, еще там вокруг одного из аэродрома в Озерном, по-моему, там чуть ли не, не сбили свой самолет или стреляли по беспилотнику, в общем, не до конца еще. прояснена ситуация. Ну, а что? Вот такая беда, причем среди бела дня. Ну, тогда вы обнаглели партизан, уже ничего не стесняются. Не я дожидаясь я утра. Я не я дожидаясь, я покрова я ночи. Да. Атакуют в Галан ну, среди Белаги. Что ж ночью будет? -да. Страшно подумать. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, еще раз. Так, 204 тысячи нас смотрят, 58 тысяч поставили лайки. Ну, не скупитесь, уж оставшиеся 32 тысячи лайков, там шарахните. Было бы очень даже недурсно так что. А мы пойдем дальше. Давайте посмотрим на карту. Что происходит все-таки за эти два дня, что мы с вами не виделись? Ну, сегодня большой на, большой налет. 18 ракет, 15 из, из них сбиты. Да. <связан> что это вот, вот? мы сейчас об этом <связан> подробнее поговорим. Попали в Павлоград и там у нас 34 а? раненых было на утро, среди которых а? дети и две женщины в реанимации. Раненых, травмированных. Вот. все летевшие на Киев сбиты там другие места тоже сбиты были ракеты ПВО в принципе очень повысила эффективность судя по двум послед... крайним налетам вот. что, за... что заявили наши специалисты это в, открытой... в открытой печати было что ракеты представители представители вооруженных сил ракеты с деталями произведены... видно по деталям что они произведены этой зимой они стреляют свежими ракетами это верный признак того что ракет мало нельзя сказать что налеты прекратятся они будут безусловно будут с началом контрнаступления они будут скорее всего усилены до какой-то степени но если мы помним предыдущие по 40 60 80 ракет и нынешние едва по 20 что уголовок... это означает это мало ракет, они не успевают выпускать что что почему их мало потому что почему не... дискуссия идет? Сам, самолетов взлетело очень много но ну, они каждый из них нес по две ракеты так В то время как раньше на один самолет мог запустить 6 ракет причин может быть очень много но я думаю что главная причина это то что мало ракет реально мало мало ракет Да они есть но их мало они будут стрелять но их мало поэтому они решают свои задачи с моей точки зрения очень странный выбор цели у них. но тем не менее Ну смотри а сообщает Минобороны РФ Сообщают, что ночью вооруженные силы РФ, это официальные сообщения, нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушно-морского базирования по объекту моенпромышленного комплекса Украины. Цель mm -hmm. удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Ранее СМИ сообщали о серьезном взрыве в Повлаграде. Mm -hmm. а, но ты можешь сказать так, что... Ну да, об этом говорить нельзя. Но, в принципе, так сказать, гибнут мирные граждане. Они это все обосновывают целями именно военных. Мирные а... граждане не сидят, же, не сидят же на объектах ВПС. Ну правильно? вот об этом и речь. Как оно высокоточное, если, как оно дальнего радиуса. Если действие, они правильно? гибнут, и если они ранены, да. особенно дети, то явно ракета попала не туда, правильно? Страшная высокоточная ракета. Ну, это все. Да, Ну, давай тогда по карте. Что происходит в Бахмуте? Ты слышал заявление о Пригожина, его на разные лады, значит, обсуждают, что осталось 2,9 квадратных километра Бахмута за украинскими войсками. Ну, вот мы сейчас смотрим на Deep State, Ну, действительно, такая серенькая зона и хромовая, Иваневская не так. Дорога, кусок дороги, который через него идет, вроде бы все-таки контролируется украинскими силами. А вот кусок города, оставшийся за ВСУ, он невелик. Ну так внешне пока. Я сегодня видел заявление Кирби такой представитель официального Соединенных да, Штатов который человек. сказал что Ну если переводить на такой простой язык величайшей военной глупостью в мире за последнее полстолетия является штурм российской стороны ибо только с декабря там будет потери почти 20, 20 тысяч он назвал и 80 свыше 80 тысяч ранее что это эти войска могли бы быть использованы более разумно в других местах, но вместо этого они привязались к одному пункту, как обезьяны, в ловушку влезшую, и потеряли там огромное количество живой силы и техники, в основном живой силы. Честно говоря, угу. Кремль сумел меня удивить в очередной раз. Ну и мастера, конечно. Ну, я, я на 28 февраля прошлого года сформулировал для себя принцип, что чтобы понять, как будет действовать российское командование руководство, надо придумать самый идиотский из всех возможных вариантов, которые я могу допустить, и его предсказать. Но они меня удивляют. Они всякий раз берут на два лаптя правее, правее еще, и получается у них еще хуже. Но вот в этот раз они взяли на семь лаптей хуже. Более идиотской затея, чем что у Бахмана, да еще с такой ценой невозможно было представить. Они надеялись, что мы там потратим свои силы и средства, предназначенные для контрнаступления, что они нас так вымытывают, но они в самое ближайшее время они убедятся, что они ошиблись. А вот их силы и средства, да, пока сила конкретная. Ну, Марк, это, это не идиотизм, такого слова еще не придумали. Это бахмутизм, наверное. Для него специально да, ведут военные, военную, военные слова, всех языков мира войдет вот такая, бахмутизм. Это как крайняя степень иступленного идиотизма. Такого вот какого-то. Слушай, они вот по-другому меня... же рассуждают. Они утилизируют, они деньги осваивают, там логистика, Пригожин ну, вот, танцуют. Но они и, они и, же... Корковяк да. низкий. Они же проигрывают войну таким образом. Они рассуждать могут как угодно. Где, где его величество? Его величество должно же понимать, что пока кто-то там деньги зарабатывает, он проиграет за им затеянную войну. Институт изучения войны Британской сегодня опубликовал любопытную заметку. Значит, по их данным. Я не считал, как-то не сосредотачивался, но по его данным. Путин с начала войны 17 раз поменял там разных командующих да. в группировку. Я видел заметку. Трижды команду ну, для зрителей, трижды командующего всей группировкой четыре раза главу Западного военного округа, три раза главу восточного военного округа, три раза главу ВДВ, по два раза глав Центрального военного округа и Ю... Южного восточного округа, были сменены командующие техьянским Балтийским и Черноморским флотами и несколько казамбов Шойгу. Ну, формально их менял в Шойгу для командующих министра обороны. Но мы же понимаем, что кто, как и куда. Ну, конечно. Значит, что это говорит? Это говорит об остром недовольстве Путиным, текущим уровнем руководства войсками и ведения войны. То есть он осознает, что они делают ошибки. Значит, обахнут тогда что. Нет, погоди, давайте я тебе возражу, скажу так, что хорошо, он недоволен, но он же их по кругу гоняет, он по горизонтали гоняет. Хорошо, пример Лапин, Теплинский... А он Лапина, значит, придвигал. Сначала была группировка Центр генерал-полковник Лапин, Потом он его вопал, упустил на округ. Оттуда его подняли до сухопутных обратно в генштаб. Ну, извини, сейчас он ее э, рапортовал, доклад принимал. Э, в, под Геническом, в этом, как его забыл, это село, куда типа Путин ездил или двойник ну согласись а какой же это смена командования? это нужно как Сталин расстрелял первых предыдущих новых выбрал как потом Гитлер сожалел что говорит довел до Валькирии значит 44 до заговора штабов и первых лиц вермахта надо было как Сталин говорит расстрелять их всех набрал бы пониже кого поднимал как жук я, я, я к чему говорю да, Потому он. что Владимир Владимирович в полной мере разделяет ответственность за идиотизм, бахмутизм, творящийся под Бахмутом. Он же не военный. Пол, полный. Ну, он, он, военно, он политический руководитель, он умнее и дальновиднее, чем военный, который заняты только войной, но ну, там уже команду всей, всей ситуации Ну, короче говоря, бахмутизм. Я не знаю, нового термина у меня для них нет. Теперь Да-да-да. Танцов... Да. Подожди, еще один маленький момент. Да -да -да. Была в этой публикации одна заметка, что в начале войны формального руководителя СВО не было. То есть, СВО началась как генштабовская операция, в которой есть формальные руководители: глава генштаба да. генерала Миги Герасимов и министр обороны... непосредственно руководство поскольку... осуществлял первый зам начальника штаба, генерального штаба, начальника главного оперативного управления. Сейчас уже не помню его фамилию. Но это ноунейм. Это ноунейм. Нет, он, он это делал для того, чтобы в случае взятия Киева он мог сказать: это я, мой гений Наполеоновский. Mm -hmm. вот он это как... делал, потому что такой порядок, порядок, планирования и применения силы и средств в Российской Федерации. Нет, так, погоди, а почему он не назначал руководителя формального указом? Руководителя а своего... Путин, ты имеешь в виду? Путин, Путин, Путин Путин. Путин. Путин понятно. Ему не он нужен указ. Командующий. Зачем? Зачем ему указ? Ну просто для не, специальную войну, а мы же не видим, это же секретное дело производства, откуда мы знаем. Да потом они вы перевели публичную плоскость, Не важно, суть не в этом. Суть в том, что этот бахмутизм реально добил последние остатки здравого смысла если дальше смотреть на карту, то такая же попытка у нас в Авдеевке, такая же попытка у нас в Маринке. Да? И на Кременной наши войска доложили, что... Кстати, в Бахмуте контратаковали, судя по заявлениям командующего Атукова, а у Хортица и главкома сухопутных босс генерала Сырского наши войска атак... контратаковали и забрали несколько позиций в Бахмуте. И чуть севернее, в Кременной... Тоже доложили, он сказал, что войска били несколько атак, взяли 10 пленных в частности. Все пленные замелькали по видео сейчас, ну, российские наши, у нас у нас в гостях. Ну вот как-то так. Ну, керби более того, Кирби сказал, что российская армия выдыхается. Я немного был удивлен подобной формулировке. Не знаю насчет выдыхается, но то, что она там вздыхает, это точно. Бесслав, Бесславно и бестолковно. Но, смотри, есть еще одна информация, контекст, контекст на карте, которую мы обсуждаем, о том, что какой-то хер из Запорожской области, как это, Рожков, Рожиков, Рожиков, вообще не важно, он говорит, значит, что украинская ВСУ, ну, то есть украинская армия, перебрасывает накопленные резервы из центральной Украины именно на Запорожское направление. Казал этот, не помню, как хотите, вот сами ищите, как его этого. Все он как герой Шалом Алехай пидоцур. Он все время возникает там, где не надо. Смотри, действительно ли можно считать, что это признак того, что подготовка идет к контрступлению, сформированы эти резервы и теперь выдвигаются к линии фронта. Так для этого же надо знать, реально они тут дают. А мы не ничего не знаем. Перебрасываются нет. линии? Не знаю, посмотрим в ближайшее время. Угу. у нас а вообще вот, можно перебросить такие резервы там говорят до 70 тысяч в принципе в целом накопленных подготовленных незаметно для противника вот вот реальные они говорят, что по ночам переезжают ну у нас есть харьковская операция как пример она же оказалась неожиданностью для российского командования, правильно? Ну да, нет. Посмотрим. Внезапно делится на стратегическую невозможно, оперативную возможность, очень постараться, и тактическую совсем возможно. Но да иногда достаточно тактическую. Так. Вот. Теперь смотрим. У нас еще обстреляли Черниговскую область. Такого жертва не было давно. Я хотел бы это заметить. Оперативная команда Север уточняет, что погиб ребенок 2009 года, мальчик. И ранение получило двое человек. Но. Прямо сейчас говорят, какая-то беда Но в Архмаке с российскими военными. И Михайлович из Запаружской области заявила наше командование, что накрыло штаб, собравшийся вместе российских офицеров до кучи. Вот. Ну, Как-то так вот бывает, тоже случается довольно часто с ними в последнее время. Вот. Да. С этими всеми собравшимися. Ну вот это то, что я хотел сказать. Можем двигаться дальше. Так, эм, я что хочу сказать: вот у нас продолжается голосование. Мы 25 минут в эфире, продолжается голосование. Могут ли диверсии в Российской Федерации на железнодорожных путях, ну, займем это рельсовой войной, помочь Украине в войне? Мы не ставим вопрос по-другому. А вот поможет это или нет? Да, уже сейчас ответил 93%, нет, ответил 7%. 65 625 голосов уже подано. Не стесняйтесь, пожалуйста, голосуйте. Мы как бы выясняем, насколько это действительно действенная мера. Потому что, слава богу, конечно, люди не гибнут с этой точки зрения. Там, железнодорожники, которые ведут поезда еще не здесь какие но пути-то взрываются, и тут всякие истории могут да возникать. Отсюда. Да, 252 тысячи нас смотрят прямо сейчас в прямом эфире, 90 тысяч поставили лайки, не хватает 10 тысяч, до 100 тысяч, у нас контрольная метка, ну и мы тогда продолжаем обсуждать. Ну вот смотри. Значит, есть тут информация, вот мне присылают зрители, спрашивают, да, с причем на Стрелкова, что вот Пригожин заявил о том, что в Солидаре, значит, были после его взятия обнаружены в этих штольнях, в этих шахтах склады с западным вооружением, которые то ли не успели вывезти, то ли не смогли, то ли оно осталось. Как ты на это смотришь, насколько велики такие э, потери, вот я имею в виду, средств? Он Куда видео, кстати, смешно? показал. Это ужасно смешно. Запад наружу. Извините, Более. Нормально, уж. Да, так вот. Спасибо. Солидария была сложена со советских времен, огромные запасы, исчисляемые миллионами штук различного вооружения устаревшего, правда. И типа там от пулемета Максим, винтовок Мосин, автоматы ППШ, ППС там, и так далее, и так далее. карабины Симонова и прочее. С 14 -го года украинские вооруженные силы, которые отбили, отстояли эти шахты, вывозили оттуда вооружение военную технику. Вывозили его много-много лет, потому что его было очень-очень много. Очень много. И там были не только вооружение, военная техника и, патроны, вернее, вооружение ИПА, и патроны, там было еще кое-что. Это Все это такое что особо важное вывезли. Вот. Западное оружие там никогда не складировали, нет никакого смысла опускать его в шахту глубоко, а потом оттуда еще доставать, оно же требуется непосредственно поле боя. Да и когда оно пошло к нам, это западное оружие. Вот. Потом, уходя наши войска, эти шахты взорвали. возможно там что-то частично уцелил и как каких-то там 200 винтовок Мосина они они смогли найти но мы захватили три миллиона единиц, единиц оружия это под да, этим более западного это простите беспардонная брехня это ну, не ну понятно это, это, но... в этот вид брехни мы будем называть солидаризм вот да. Ну потому что перемоги нужны, когда нет победы. Как он там заявляет? Чем, да, давайте они мне оружие, да. на снаряды, на снаряды. На оружие своим снаряд. же да, оружие на да. да, Ну если очень любят винтовки Мосина и пулеметы Максим, то я думаю, да, они, они захотят. М ну а чё почему нет? Думаю, да, да, дадут снаряды. И... Но, судя Любил по всему, судя по тому, что происходит в России, ну, восстания российских войск, следующее поколение мобилизованы будут этими самыми мосинками вооружать. Судя по всему. Ясно. А, значит, мы почти 30 минут в эфире. Мы просто не можем это обойти. Мы каждый раз вспоминаем про несчастного, значит, с большой головой толстыми руками Медведева, mm. он, значит, сообщает, что твиттер, прямая цитата прогнулся под госдепом mm. и хохлами. Это он говорит в хохлами. Прошу обратить внимание. Заявил РИА новости, вот ты понимаешь, уровень бывшего президента. Ну, он мудак, это ясно, это мы понимаем, но все равно. Значит, он называет хахлами. Мудак-то он мудак, но у нас есть отдельная рубрика под него. Я ее очень люблю, эту рубрику, так что продолжайте, Марк. Ну, все, все, хорошо, все, пожалуйста, пожалуйста. А, значит, он сам пред беза дает справку. И после того, как его англоязычный аккаунт в соцсети ограничили. Ну, то есть грохнули, видимо. Вот прямая цитата. Вот Twitter поступил так же, как когда-то с Трампом. Он себя с Трампом сравнивает. Не, ну, конечно, все, что угодно, можно про Трампа, но все-таки он. Ну, ладно, бог син. Не до Илон. Явно не справился с этим заданием. Не, ну у того хоть какой-то эксцентричный масштаб, а этот-то просто обмылок. И Илон явно не справился с этим заданием. Увы, а если серьезно, то обойдемся и без него, без твиттера. Зачем он там обоится? В конце, говорит, концов это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американской истории. Какого хуй ты тогда туда описал, непонятно. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей. Он, оказывается, продвигает пропагандистские цели. Наша главная задача совсем иная нанести разгромное поражение всем врагам украноцистам. Ну, то есть тебе и мне, видимо, я, как это раньше говорили, поджидок. Вот mm -hmm. украноцисты США и клеветом в НАТО, включая мерзкую Польшу и прочим западным гнидам. Мы должны вернуть, наконец, все наши, говорит, земли навсегда, защитить всех наших людей. Будем упорно работать для этого. Всех с праздником 1 мая. Ну, это понятно, это уже как бы... Ипикрис. Слушай, но здесь ведь что интересно, он продолжает вот этот фестиваль бесконечный. Такое ощущение, что он говорит, что я говорит продвижение пропагандистских целей. А такое ощущение, что его прямо колоноскопили глубоко лечат. и Понимаешь, любой паяц и песо. Какого он себя причисляет, Он должен быть, мыслить как разведчик в первую очередь, то есть искать друзей среди врагов. Ну, а если ты врагов клеймишь там, разными нехорошими словами, которыми он клеймит Польшу и вообще все любые страны, и даже Дамаска до нашего бедного дошел, то ты не офицер и ПСО или не специалист и ПСО, ты идиот. Как объем он и является. Да, Потому конечно. что как ты, можешь, как ты можешь произвести воздействие на людей, если ты им обзываешь их последними словами? Какое воздействие? тогда вопрос на кого на кого он на кого для кого была рассчитана эта пропаганда на, глу, на, на людей из российской глубинки жители Омска с, как это с, удив, с радостью цитировали обменивались в очередях утренних магазинах цитатами из но ну, говорят да он для Путина работает вот он коверный для Путина так, Ну то есть у него у этого адрес. Это... Да специалиста по, по, по, по пропаганде один адреса там, Владимир Владимирович Путин а что он пишет не на немецком а на английском так. да говорят Путин то хорошо и не владеет немецком сказки ну, не знаю но, ну вот в общем как с какой стороны не крути какую версию не бери У -у -у. Дмитрий Анатолий, Анатольевич несколько У -у -у. ошиблись ошибаются я я 20-ти Анзо. So. Так, поехали дальше тогда. А... Вот ты знаешь, был накануне, поскольку у нас эфир был в предыдущий в субботу, у Владимира Зеленского телефонный разговор с эмануэлем Макроном, который продлился больше часа. Um. И как сообщили в Киеве, стороны договорились, я хочу заметить, о том, что Париж предоставит Киеву мощный... Бронетанковый пакет. Президент также обсудили ситуацию на фронте и перспективы ее развития в мае июне, сообщили в офисе Зеленского. Ну, то есть, вот, несмотря на критику Макрона, а его как-то сильно после визита в Китай, заявления по Тайваню и по другим поводам, ну, сильно его как-то постоянно Эммануэль Макрона критикуют, хотя, на самом деле, все по части действия у него более чем правильно, он очень последовательный в поддержке Украины. А, вот... Ты считаешь, что он выполняет функцию от имени коллективного запада разводящего такого его посылает надо ей или путина или Си Цзиньпина развести вот Нет, это... я, я помню я помню предвыборную речь макрона не речь вернее статью макрона о том, да. где... Да или после выборного сразу? Сейчас уже не упомнишь, где он говорил о принципах новой французской политики? А выступая перед дипломатами французскими. Это речь не Это второго срока победа. Да, второго кампании, срока, да. да, да, да. Он провозгласил новые принципы okay. французской политики, которые на проверку оказались старыми принципами французской политики времен. Ну где-то примерно, может быть, третьей республики и так далее. В общем, смысл какой? Равенство свобода, равенство братства, равен Франция за все хорошее против всего плохого, и мы должны влиять. <клёх> Вопрос в том, что э э нас принято ругать бедного макрона, немцев. А на самом деле Франция и Германия одни из основных спонсоров. Германия вообще вторая формально по количеству денег, которые она потратила на Украину, вторая после Соединенных Штатов, на секундочку. Даже Британия обскакала. Но да, французы первые дали артиллерию. Первые дали бронетехнику. Это да. пусть колесные танки, АМХ, но тем не менее. Это бронетехника, ее дали. И французы сделали очень много хорошего. И делают очень много хорошего для нас. Поэтому я считаю несправедливо критиковать Францию так уж, так уж сильно за, за там действия ее президента. Тем более, что он вполне смыслная фигура и сам определяет основное направление своей политики. На то, на то его избрали, и он имеет полное право это делать. Французы сами разберутся куда -нибудь французская политика надо нас они поддерживают последовательно нас они поддерживают фактически безоговорочно за что мы крайне благодарны и им, и, и верховному главнокомандующему вооруженных сил франции президенту франции Эммануэлю макро все хорошо если этот участный нам мощный бронепакет мы будем в трижды благодарны французам Пять, а может уже пятижды шестижды тем более что цезарь доехали из Дании Официально сообщались новая партия, где аж 19 штук, а без французского разрешения, как мы понимаем, они бы не приехали, поддержки. Ты думаешь? Я думаю, знаю. Сегодня швейцарцы заявили в ООН, кстати, что мы не будем поставлять вооружение в Украину, потому что наше законодательство запрещает это делать. Мы гуманитарную помощь. Приняли много беженцев, но увы, ах, не поставляем. А ведь это было грандиозные проблемы, потому что в гепардах содержалась немецкая часть деталей швейцарских. А кроме того, Швейцария производила 35 миллиметровые снаряды, в том числе сложные с управляемым uh -huh. подрывом, которые, которыми стреляют гепарды. Сегодня ночью они стреляли красиво. Так вот, и понадобилось очень много времени, чтобы найти замену и вариант. Это было сложно угу. а французы вот пожалуйста поставляют. Угу. Угу. ну что же мы 37 минут в эфире последнюю часть программы я бы хотел вот чему посвятить я думаю что это хорошо сегодня будет обсудить я действительно был вот только что вернулся из Берлина где прошла Конференция русской оппозиции по инициативе Михаила Ходорковского, он пригласил достаточно широкий круг разного рода значимых людей. Это и организации, просто отдельно взятые люди, которые, в общем... И в целом принадлежат к русской оппозиции. Сейчас они, в часть естественно, в эмиграции. Вот я хочу э, показать, и это очень важно, принятую декларацию на этом форуме. Э, она называется «Декларация, Российские Демократические, э, «Декларация российских демократических сил». Ну, тут есть какие-то косяки, но не страшно. Это редакционные. Тут главное Ой. прозвучало а, о чем? О том, что первая война в Украине является преступной. Российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий. и, Ну, тут речь идет о международных границах. Тут контекст не очень всем понятен. Россия, хотя имеется в виду, что Россия должна покинуть все территории и вернуться к своим границам. 1991 год. Соответственно, и Украина должна вернуться к своим границам. -го вот. Прекрати осуществление имперской политики. Режим Путина является нелегитим преступным. Он должен быть ликвидирован. А Россия в будущем должна быть, понятно какой не допускающего взорваться государственной власти, свободной и так далее. И, в общем, я бы сказал, что это очень важный документ. Не создается никакая новая организация, но фактически русская оппозиция, значимая ее часть, это не только либералы, но какая-то значимая ее часть, пытается... Все-таки ясно артикулировать вопрос Украины и войны, связанный с преступным правлением Путина. и Я хочу сказать, что на сегодняшний момент, вот сейчас, декларацию на Change.org подписала, я боюсь соврать, ну, под 10 тысяч. Вот 9139 человек. Ее можно подписать очень просто. Ну, не обязательно, никто вас не требует подлинную фамилию, значит... Подпишитесь там любой фамилии. Вот ссылку на декларацию мы разместим в, в описании к этому видео. Вот, я прошу всех зрителей, прежде всего, конечно, россиян, именно к ним я обращаюсь, эту декларацию, безусловно, подписать. Да, чтобы мы увидели эффект. И Мы рассчитываем, что эта декларация должна набрать не меньше сейчас вот за неделю там 100 тысяч подписей хотя конечно это ничтожное количество но все-таки я призываю это сделать я к тебе хочу обратиться ты полагаешь что для того чтобы решающий эффект наступил а в победе Украины необходимо, чтобы у Москвы возникли внутренние проблемы. Неважно, начиная от того, что указано в вопросе, диверсии на железнодорожных путях, вот это приславьте, рельсовая война, брянские рейды значит, российских комбатантов, которые служат русских граждан в ВСУ, или же это все-таки действия оппозиции по торпедированию власти в Кремле. С расчетом на то, что все-таки режим Путина, персональный режим Путина рухнет. Ты очень критически относишься к этой перспективе, я знаю, и часто критиковал. Во многом заслуженно, во многом пристрастно, но видишь ли ты здесь будущее с учетом и контрнаступлений и всего остального? Что бы ты сказал? Ну я скажу следующее: первое. Безусловно, должна... российская оппозиция должна быть и должна быть представлена в виде какого-то коллективного органа. Пусть, да, а как это, кстати, не она, единая не, организация, это традиционное единое, совещание, оно еще не нет. создано. Почему? Нужна да. альтернатива. Даже если бы вся русская оппозиция была в составе одного человека, она все равно нужна. нужна. Вот один, например, человек в русской оппозиции. Он манифесты, да, обещает снять режим Путина и так далее. Все равно это важно. Должна быть альтернатива. И эта же неделя для украинцев, для многих русскоязычных, обзаменовалась... Ну, вообще, ну, я имею в виду всех, кто говорит на русском языке и смотрит нас из самых разных стран, ознаменовалась скандалом Шендеровичем, который заявил, О, какой, да. что украинцам, да, по пути только... Россиянам только для русской оппозиции, по пути с нами только до снятия Путина. А, и там назвал нас фашистами, еще наци нацистскими проявлениями и так далее, и так далее. Что, за что ему очень сильно досталось. Ну, и опять затянулась старая песня про то, что русская оппозиция, ну все страшные имперцы не ходя и получают и так далее. Но все-таки не представьте, он творческий человек, он из богемы, это другое. оппозиционные, антипутинские настроенные и так далее так далее. да, но существует мнение, которое говорит следующее, что там русский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос. там и так вот эта декларация, которую вы создали, она же является естественным антитезом к этому к этому мифу, что война осуждается четко и однозначно. Призыв вывести войска существует. Это является целью украинской государственной политики нашей. И путинский режим объявляется преступным и объявляется таким, который должен быть заменен. В принципе, это очень сильная история, это сильное положительное свойство этого документа, которое... Ну подрывает нарратив о том, что пришедшие, возможно, к власти после Путина либералы окажутся еще хуже, чем Путин, потому что они будут более модерными, более современными, более западными и будут проводить определенную политику. Теперь это есть появился документ, и хотя сила документа мы, мы хорошо знаем по Будапештскому меморандуму, все-таки наличие документа четко выраженная позиции гораздо лучше, чем отсутствие такого документа. Вы теперь всегда в ответ на упреки вам можете всегда его показать и сказать, ребята, секунду. Осуждаем, призываем вывести, Войну считаем преступной, путинский режим преступный, который должен быть заменен. Декларируем построение демократической свободной открытой России, которая больше не угрожает соседей. И там написано очень важный момент. Там написано, что на нашем, в антиимперском дискуссии создано, что имперские проявления России не могут больше иметь места. Правильно? Нигде по отношению к соседям, да и вообще. Ну, это сильная история. Эти пять пунктов очень сильно укрепляют позицию тех, кто собрался в Берлине. Потому что, ну, в Украине, например, мнение очень наверное, настороженное по отношению к российской полиции. Ну да. Да, крайне настороженное. Но, ну, теперь, по крайней мере, внутри Украины, возможно, дискуссия. Что касается России, безусловно, отвечая на твой вопрос, есть масса людей, которые очень хотели бы подписать эту декларацию, но боятся просто всего известных причин. А, вот, там, даже не под своими фамилиями, но все равно электронный след, все дела, запуганные всесильные ФСБ и прочее. Пусть прочее. Пусть, пусть, пусть подпишутся любой фамилией. А дальше мы находимся в ленинской ситуации. Владимир Ильич Ленин был такой дядя, он когда-то сказал, отвечая на вопрос своих юных однопартийцев, там, либо зрителей из зала, что мы не создаем революционную ситуацию. Он говорил, дети мои, создать революционную ситуацию это за, за пределами человеческих сил. Поэтому было бы уч... мы были бы наивными дураками, если бы мы попытались ее создать и тратить и без того немногочисленные партийные ресурсы на это. Но мы были бы еще большими дураками, сказал если бы мы не воспользовались уже созданной революционной ситуацией, создавшейся. Вы же находитесь ровно на таком положении. Если по какой-то причине пойдет путинская власть и все будут искать альтернативу деятельную, то вот вам альтернатива. Нет никаких гарантий, что ее примут там, в борьбе силовиков, полуфашистов, там, имперцев и всех остальных, но есть же альтернатива. Mm -hmm. Понимаете, ну? И это очень важно, потому что она содержит в себе символический капитал другой России. Очень важно демонстрировать возможность этой другой России. Ну и в зависимости от степени уровня и организационных способностей, она может, этот символический капитал может превратиться в практический капитал, особенно в условиях внутреннего российского кризиса большого, который вполне может последовать за успешной операцией вооруженных сил Украины, особенно падением за падением Крыма, который является жемчужиной в короне Путина. И безусловно, его потери вызовет потрясение, шок и определенную ну, смену внешнеполитической рамки точно за ней может измениться и политическая российская, элитный кризис возникнуть и так далее но ну, а то что с ходорковским мы с вами будем переговариваться в том числе российские силовики в том числе думающая часть ныне держащих власть которые думают как из ситуации еще сор выхода я не просто думаю я уверен на 101 процент получаете шанс а значит, Россия получает шанс, а значит, и все мы получаем шансы, это можно только привезти. Что путинский режим сохранения Путина власти означает только одно попытку Второй войны с нами и резкое ухудшение ситуации, продолжающейся внутренний террор России. Последователи внутреннего террор изгоняются, убиваются и уничтожаются самые лучшие и вообще малейшее проявление свободы. На Карамурзу достаточно посмотреть. Правильно? Но. Поэтому и эту встречу, этот документ можно только привести. А, смотри, что а вы, мы вы... можем можем на троих провести эфир с Ходорковским мы поговорить об этом, обо всем втроем? Да, да, если он согласится, конечно. Ну, и я поговорю с ним, так сказать, я думаю, Поговори, что прелез... можно, чтобы привели... мы хотя бы как-то продекларировали на троих уже... А как это вот... Дело в том, что Привеликий Украина... Подовольцы... Смотри, смотри, ведь да. декларация – это не только про Путина и незвержение его власти, декларация, ключевым моментом имеет именно Украину, преступность войны там, да, там репарации, настало компенсации, ну и много чего, вот все что обсуждается. Мне кажется, что это, это очень сильная урок. сторона за за отсутствие которой поприкали эту российскую оппозицию все время ну, и да, поприкали да, до сегодняшнего дня, потому что всегда говорили да да да, но вы же там за своих мальчиков, которые тут убеж убивают, силу, уничтожают и так далее, ну, в основном имея в виду оппозиционные СМИ, которые иногда оговариваются, или проводят политику, редакционно определенную, пока, пока еще неизвестно. Мы с удовольствием <coughs> поговорим, тем более ты знаешь, что я как раз горячий сторонник <coughs> всех позитивных форм взаимодействия с, с российской оппозицией, прекрасно понимаю, что Россия никуда не денется, и мы обречены быть с вами соседями отсюда и навсегда, за тепловой смерти вселенной. Поэтому, не второго пришествия, поэтому Путина приходит, могу пришествие. повторить только с нами да Путины да Путины приходят и уходят а российский народ остается с которым нам, нам строить отношения 10 миллионов граждан Украины свыше 10 имеют родственников в России поэтому поэтому что я хотел сказать что мне да, диалог как, как... мы за диалог, Ди диалог, диалог да, давайте говорить Ну все тогда ждем Михаила Борисович Ходорковского к нам в эфир и я думаю можно будет Ряд деталей и этой декларации, и этой перспективы нам обсудить. Ну что же, да, мы с Это даже очень важно, чтобы из его уст услышали. Декларация это декларация, а живой разговор человека, который, Нет, который конечно видят, конечно. видят все. Это, это еще одна, еще одна весомая. Когда человек говорит, смотрите, вот я лично, Михаил Ходорковский, считаю, что раз, два, три, четыре, пять, это очень весомая история. Ну, я думаю, что на Михал Борис не примет воспользоваться этой возможностью, там сейчас передадут вот участники. А, мероприятий в Берлине, они сейчас за этим за всем внимательно следят, так что я думаю это хорошая предпосылка для некоторых Я только сегодня событий, записывал одну, одну украинскую передачу и жаловался, что на российскую оппозицию, видишь, но я тогда не знал, что декларация... А, видишь, как? А, я я э -э. критиковал, а теперь, видишь, вот у меня... Нет, нет ну, критика это нормально, критика даже испепеляющая, это хорошо, это полезно. Не к ты знаешь, я всегда очень трезвый, есть сильная стороны, есть слабая стороны. я прошелся по но на мой взгляд, но как раз это сегодняшняя документ чем он хорош для меня лично тем что он является антитезой естественно тому за что я критиковал за отсутствие четко выраженной позиции по войне в Украине там так далее так далее за, за, за... там все я там прочитал все. внимательно за неответ на вопрос имперцы в линии имперцы а там тоже опровергается то есть документ очень сильный на самом деле. то что надо ну что же, почти 50 минут мы сегодня были в эфире, 262 тысячи человек нас смотрит прямо сейчас, и больше 110 тысяч поставили а лайки. Наш опрос... Больше 40, это значит... Ну, он видишь, ну, прогресс превратить. медленный, но он идет, да. Сейчас а. посмотрим, что на контрнаступление будет. Такое ощущение, будем рвать эстраду. А, на вопрос, опрос в нашем, на канале Фейгин Лайф. Могут ли диверсии в РФ на железнодорожных путях помочь Украине в войне? 88 тысяч, 380, 410 голосов было подано. Да, сказали 93%, нет, сказали 7%. Вот мы завершаем опрос. Ну, в общем, вывод очевидный, что значит, все это сильно поспособствует. быть, значит, это же понятно. О, пусть выводы делают, как говорится. И остальные в аудитории. Но не может, может быть, что среди да, такого да. количества проголосовавших энтузи... людей не нашлось энтузиазма. Не нашлось энтузиазма. Да они и без голосования, знаешь, там, найдут возможность. Ну что же, тогда увидимся в среду, как обычно, в 22 часа по Киеву. Благодарю всех зрителей. Пожалуйста, Я подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Всем пока. До свидания. До свидания.